Удивилась, да чего ж ты прежний был во сне? Прежний, прежний, но такой же самый. Точно не видались мы два дня. Ты бежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется, а я вижу и висла на тебе. Мы с тобой начали бороться. Победила тебя в борьбе. А потом, не сути, два осколка, что нашла недавно у ворот. И сказала я, а скоро елка, ты приедешь к нам на Новый год? Я сказала, тут же и проснулась. Как случилось это, не пойму. Осторожно к стенке прикоснулась, в удивление глянула во тьму. Тьма такая, ничего не видно, аж круги в глазах от этой тьмы. Да чего ж, мне сделалось обидно, что с тобой вдруг расстались мы. Папа, ты вернешься невредимый, ведь война когда-нибудь придет. Миленький, голубчик мой, родимый, знаешь, правду, скоро Новый год, я тебя, конечно, поздравляю и желаю больше не болеть. Я желаю, прижелаю всех фашистов одолеть, чтобы они наш край не разрушали, чтобы как прежде можно было жить, чтобы они мне больше не мешали. Обнимать тебя, тебя любить, чтобы над всем таким большущим миром Днем и ночью был веселый свет. Поклонись бойцам и командирам, Передаем от меня привет, Пожелаем всякую удачу, Пусть идут на немцев день и ночь. Я пишу тебе, чуть не плачу, Это так, а часть твоя дочь. Твоя дочь. Сорок трудный год. Омский госпиталь. Коридор сухие морки. Шепчет старая нянечка. Господи, да чего же артисты маленькие? Мы шагаем палатами длины. Мы почти растворяемся с балалайками, мандолинами и с большими пачками книг. Что в программе? В программе чтения. Пара песен военных, правильных. Мы в палату тяжело раненых входим с трепетом и почтением. Твой здесь, майор артиллерии, с ампутированной ногой, в сумасшедшем бою под ельней, на себя принявшая горько. На пришельца глядит он весь. И другой, добрый бинтовый, капитан, таранивший мес. Три недели назад на Тросток мы вошли. Мы стоим молчать. Вдруг срывающимся фальцетом Абрикосов Гришка отчаянно объявляет начало концерта. А за ним не вполне совершенно. Но все запевали внимая а народный поем освященный, а Так как мы ее понимаем В ней Чапаев сражается заново Краснозвездные мчатся танки В ней шагают наши в атаке А фашисты падают замертво Здесь чужое железо плавится Здесь и смерть отступать должна И сказать бы по правде Нравится нам такая война Мы поем Только... Голос летчика раздается. А в нем и Погодите. Постойте, хлопчики. Умер манер. Балалайка всплакнула горесть. Торопливо, будто в бреду. Вот и все. О концерте в госпитале. В том далеком, военном году. Глаза бойца слезами налиты. Лежит он на и белый, а я должна, приросшие бинты, с него сорвать. одним движением смелым, одним движением, так учили нас, одним движением, только в этом жалость. Но, встретившись со взглядом страшным глаз, я на движение это не решалась. На бинт я щедро перекислила, слила, страсть отмочить его без боли. Но фельдшрица становилась зла и повторяла «Горе мне с тобой!» «Так с каждым церемонится беда, да ему лишь прибавляешь муки!» Но раненый метель всегда попасть в мои медлительные руки. Не надо рвать, прикрошив бинты, когда их можно снять почти без боли. Я это поняла, поймешь и ты, как жалко, что науке доброты нельзя по книжкам научиться в школе. Выбиваются из-под фуражки Русы, упрямые кудряшки И глаза под черным козырьком Светится мальчишким огоньком Вот она такая К нам в пехоту прибыла Кам звоном в третью роту Мы погревали Так и это Да и замолчали напоследок Мы солдаты А приказ, приказ Тут и битва началась как раз. герсы не знаю ни покрышки. Бомбами гвоздят без передышки. Сотни пушек бьют через бугор. Тигры надвигаются в упор. Туго так не приходилось сроду. Стреляны нашему народу. Визг и ляск и вуй, и дым, и чад. Слово пекло. Настоящий ад. Может быть... Такой горячей каши И не расхлебали парни наши. Если б не легла сильна, крепка, нам на плечи девичья рука. Что, что, что, что, что таить? Пришлось нам удивиться. Всех нас в руки забрала девица. Танки прут, а ей голя нет. Будто воевала сотни лет. Лишь задор И спад фуражки. Вьются непокорные кудряшки и глядит спокойствие на нас из ее мальчишки серых клас. Мы как, мы как, мы как львы сражались в этом деле. Восемь злых атак перетерпели. А под вечер, через речку в брод сами хода двинулись вперед. Жарко было. Вот каким манером мы сдружились с нашим офицером. Потому что люди на войне Узнают товарищей в огне И теперь спросил у нас в пехоте В боевой, в гвардейской, третьей роте Кто из офицеров знаменит? Слава чья дивизия изменит? вся укажет Вон стоит фуражки А под фуражкой русские кудряшки Марлей забинтована рука это гордость нашего полка. На втором белорусском еще продолжалась затишье. Шел к закату короткий последний декабрьский день. С сухарями в землянке хрустели голодные мыши, прибежавшие к нам из сожженных до тла деревень. Новогоднюю ночь... Я в третий раз на фронте встречала Показалось, конца не предвидится этой войне Захотелось домой Поняла, что смертельно уста Виновата за тишие. совсем не до грусти в огне оказалось могила, землян В четыре наката умирала печурка подватник забрался мороз Тут влетели со смехом изродные разведки ребят чего ты одна? И чего ты повесила нос? Вышла с ними на волю, Назла в землянки. Показалось, на небе ракета сгорела, Звезда, прогревая мотор, Ревели немецкие танки. И порой минометы полили Не знамо куда. А когда с полутьмой Я освоилась мало-помалу, То застыл. Не верь.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 На сразу притихших ребят. Дорогие мои, Тартаньяны, Изродные разведки, Я люблю вас И буду любить вас до смерти Всю жизнь. Я зарылась лицом в эти детства Пропавшие ветки. Вдруг обвал их налета И чья-то командовалась жить. Он в атаку пробился Не в сумку, а с я бинтую ребят на взбесившемся черном снегу. Сколько было потом на сверкающих их забыть, а эту забыть не смог. Трудный бой. Все нынче, как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы мальчонку. Но как зовут, забыл его спросить. Лет... Десяти, двенадцать, бедовые. из тех, что главарями у детей, из тех, что в гордишко при встречают нас, как дорогих гостей, машину обступают на стоянках, таскать его ведрами не труд, приносят мыло с полотенцем к танку, и сливы недозрелые сую. Шел бой за уль. Огонь врага был страж Мы прорывались к площади вперед А он гвоздит Не выглянуть из баши. И четко поймет Откуда бьет Тут угадай-ка, за каким домишком примостился Столько всяких дыр И вдруг в машине подбежал парнишка Товарищ команди, Товарищ команди, Я знаю, где их пушка Я разведал, они вон там, в салу да где же? Где? А дайте я, поеду на танки с вами. Прямо приведу. Что ж, Бони ждет? Улезай, улезай сюда, дружище. вот, мыкатик, место вчит, бера. Стоит парнишка. Мин, пули свищ И только рубашок пузырек.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 И помню, я сказал спасибо, Элапец, и руку, как товарищ божа. Был трудный бой. Все нынче как сбросов. И только не могу. Себя простить из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, но как зовут? Забыл его спросить.